Привет, любители Немиркин психологии! Кто-то заинтересовал вас? Чувствуете ли вы рядом с ним бабочек в животе? Если у вас нет странного пристрастия к поеданию живых крылатых насекомых, скорее всего, вы влюбились. Но как понять, испытывают ли они к вам те же чувства? Заинтересованы ли они вас? Вот несколько общих признаков того, что вы кому-то нравитесь. Вот шесть признаков того, что вы кому-то интересны. Номер один. Они чувствуют себя неловко только рядом с вами. Нервничаете ли вы рядом со своим избранником? Многие люди поначалу могут чувствовать себя немного неловко, когда кто-то, кто им нравится, заговаривает с ними. Если вы заметили, что поведение вашего избранника странно меняется, когда он замечает вас, это может быть признаком того, что вы заставляете его нервничать. Скорее всего, это происходит потому, что вы им нравитесь. Поэтому, если вы заметили, что они начинают путаться в словах или теряться, глядя вам в глаза, то, скорее всего, они очень нервничают, находясь рядом с тем, кто кажется им таким привлекательным. Номер два. Их голос меняет высоту, а тон отличается от вашего. Вы заметили, что ваш избранник говорит с вами иначе, чем с другими людьми, или, возможно, его тон внезапно становится ниже или выше, когда он разговаривает с вами. У женщин голос часто становится более высоким, а у мужчин более глубоким, когда их кто-то привлекает. Их тон также может измениться. Вдруг они становятся намного добрее, или, возможно, их голос звучит немного сексуальнее. Может быть, они звучат очень нежно или загадочно. В любом случае, если это не звучит грубо, они могут подсознательно делать это, потому что вы им нравитесь. Номер три. Они вовлечены в ваши разговоры. Ведя с ними глубокий разговор, посмотрите внимательно. Выглядят ли они вовлеченными в ваш разговор, или они разговаривают по телефону? Сканируют ли они комнату? Смотрят ли они на что-то другое? Если они не часто общаются с вами на эмоциональном уровне или вообще не общаются во время ваших прогулок, то, скорее всего, вы им не нравитесь на эмоциональном уровне. Однако, если они задают последующие вопросы и не отвлекаются от вас, то это еще один хороший признак того, что вы им интересны. Номер четыре. Они часто пишут вам СМС и комментируют ваши социальные сети. Есть ли у вас и вашего избранника номер телефона друг друга? Часто ли они пишут вам СМС или, может быть, пишут вам в социальных сетях, комментируют ваше сообщение? Если они хотят быть с вами больше, чем друзьями, они, скорее всего, захотят поддерживать с вами разговор не только в личных беседах, но и в интернете. Если они увлечены социальными сетями и часто сидят в телефоне, то, скорее всего, они покажут свою заинтересованность с помощью СМС, смешных мемов или подарков, а также нескольких флиртующих СМС. Они могут быть застенчивыми, поэтому могут попытаться намекнуть на то, чтобы сначала пообщаться с вами, а могут просто перейти к тонкому флирту с помощью эмодзи-сердечка. Номер пять. Они поддерживают разговор и задают вопросы. Пытаются ли они поддерживать разговор, задавая вопросы и упоминая интересные моменты? Иногда это бывает трудно сделать, но если они пытаются продолжить разговор с вами, это верный признак того, что вы им нравитесь. Это может происходить и в текстовых сообщениях. Это может означать, что они рассказывают случайные вещи о своем дне, интересные комментарии к шоу, которые они смотрят, или даже присылают смешные мемы. Они будут пытаться найти предлог, чтобы поговорить с вами.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 Находят ли они способы упомянуть о своем графике и о том, как они свободны во вторник или в пятницу днем. Может быть, они случайно упоминают, что у них есть лишний билет на концерт, и спрашивают, нравится ли вам эта группа. Но это пролетает мимо вас, и вы говорите, ты никогда не слышал их музыку. Мой друг, возможно, они пытаются намекнуть, что хотят пообщаться с тобой. Я не знаю, почему вы оба не можете просто пригласить друг друга на свидание, но каждый сценарий индивидуален. Если они намекают, что хотят куда-то пойти и свободны в определенный день, это твой шанс пригласить их. Если они не прилагают усилий, чтобы пригласить вас на свидание или хотя бы намекнуть о своей готовности, возможно, вы им не нравитесь. Если вы уже проводили время вместе, но они не хотят приглашать вас на свидание, возможно, вы им не так интересны, как раньше. Фокус в том, что если вы хотите потусоваться с ними, идите вперед и спросите их. Возможно, они пытаются намекнуть, что они свободны и ждут, когда вы сделаете первый шаг. Никогда не знаешь, они могут чувствовать к вам то же самое, что и вы к ним. Так что, пожалуйста, сделайте шаг, пока эти бабочки в животе не начали вызывать у вас тошноту. А вы замечали какие-нибудь из этих признаков? Когда в последний раз у вас были бабочки в животе от того, что вы находитесь рядом с кем-то? Не стесняйтесь сообщить нам об этом в разделе комментариев ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео, и если вам понравилось, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделиться этим видео с другом или со своей подругой. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок панели уведомлений, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!